Сегодня у нас ночная работа. Приехал человек, купил ключ на AliExpress и решил разобрать его. Повредил микросхему. Время у нас сколько сейчас? Ну, короче, где-то 11 вечера. Записали ему новую плату. Сейчас покажу, как будет работать. А где старая микруха ваша? автомобиль работает уже на нем вот она старая микросхема повредилась перестала открывать но еще заводит мы ее не удаляли вот он новый вложил свою микросхему записал теперь смотрим в данный момент машину прописано три ключа один который не выкидной вот он один, который плата в руках у человека. И свою плату, которую я вставил в этот ключ. Все, вы видите, да, лишних ключей в памяти нету. Видно, да, вам? Да. -да. Кнопки работают, закрывают и открывают. Заводим. У меня многие не выдерживают, говорят, эта лента обновляется часто мы говорят, в шоке и отписались. Проверяем повторно. Закрываем, открываем и заводим автомобиль. Выжимаем сцепление. Автомобиль завелся на новой плате. Сейчас. Проверяем ее программатором. Так, смотрим. Все, ключ прописался четко. И вин, и ключи, и все дела.